Привет, дорогие друзья! И сегодня у нас, как вы поняли, будет обзор по ссылочке точно не с AliExpress, а что... Сегодня же. Как там его день годовщина Гощина свадьбы, да? Годовщина и вот свадьбы. подарили мы Мне. Такую... Это подарил папа. Да. А мама цветы. Вот такую вот штуку, которая на AliExpress нету, поэтому сегодня ссылки в описании на эту штучку не будет. Давайте же сразу смотреть. Вам надоели тупые mm. мы и. И вот эти штуки, выскакивающие в ленте в тот момент, когда мимо вас проходит мама? Фух, еле выговорил. Тогда вам нужно поскорее подписаться на группу про любовь. Которая так и называется. Наверное, это и есть любовь. В Каждый день выходят посты с глубоким смыслом, а также цитаты великих людей про любовь. Так что, если вы человек душевный и влюбленный, то вам сюда. Пс! ссылка в описании, ну, если чё. Так, ну тут комплектация такая обычная да, Это, кстати, забыл сказать, что это Это часы, настольные часы С проектором давайте. То есть, давайте сейчас поподробнее все расскажу А сейчас перед тем, как В него, кстати, надо вставлять Батарейки типа ААА, то есть три буковки А, вот такие вот маленькие, маленькие. Давайте смотреть, что у нас по комплектации Собственно, что здесь пишет наш так, это гарантийный талон. Вот так В принципе, он все была. тут понятно. Так, вот что пишет нас дорогой китаец. Причем на английском. Вот, вот, вот такая вот должна быть проекция. Посмотрим, насколько она точная это как, как ну, написано, на, нарис, нарисована это. на рисунке. Итак, вот как я уже сказал, это многофункциональные часы с проекцией. Radio Controlled Projection Clock. User's Manual, инструкция по эксплуатации. Так, тут бла-бла-бла, все на английском, о, слава о, богу не на китайском, баба. а вот на русском даже есть Итак, функции, радиоуправляемые часы, календарь аж до 2054 года, то есть он будет долго довольно-таки Мой любимый пакет, так, пупырки, да? Нет. Так, вот тут у нас установка времени, вот это, кстати, нам, Софика, с тобой пригодится. Ну, это, кажется, бумажная-бумажная-бумажная штука. Называется часы Ламарк. Кому себе интересно. Так. Давайте посмотрим, как нам тут время. А давайте сначала вообще включим наши вот такие вот часики настольные. Тут есть кнопка моды. Аларм. Это у нас будильник вверх-вниз. Ой, вот вот наш, собственно, проектор. Вот так вот он. Раз. Два. Может туда подкрутиться. Так, давайте снимем, наверное, пленочку это или может. Пусть будет. А пусть будет, да. А пусть он будет. Случай, так, он вот, у вот, меня вот, вот. эта кнопка почему-то не работает. Я могу понять почему. Все остальные работают. Ну, ну, да ладно. Так, вот это смуш light. Так, вот у нас... Я не понимаю, зачем здесь дырочка. Вот этот вход. Хоть да, шнура, шнура не, ну, не знаю Но шнура в комплекте не было никакого Вот наше Гнездо, кстати, это еще Для батареек Мы сейчас сюда ставим Наши батарейки Нужно всего лишь два Штука Этих батареек Так, давай Вставлять Где плюс, где минус это... О, вот, да, пигнул. Что плохо видно, немного, немного отсвечивает Значит, чуть надо чуть-чуть... А, видно уже. Видно, да? Вот. Собственно, наши часики. Так. О, свет есть даже синий такой. Это, это хорошо. Но вот если он будет быть. лежать вот так вот, то будет немного отсвечивать. Хотя... А не ну, отсвечивать. Он... Он... Вот наш проектор. Работает, интересно, нет? Давайте-ка смотреть. Ну, надо бы настроить, конечно, чтобы день, дату, число. Так. Поищем по, по щелкей моды. Моды. 42. Что? Почему я... Аларм. Температура половиной градуса. То есть он еще есть термометром. Так, нам бы дату настроить. Ну, кнопка одна не работает. Я пойму почему. Моды. будильник денег мы включили, отключили. Так. Я так лопаю Может зажать как-то Почему она не хочет Ага Дальше щелкаем Что я щелкаю? Блять, не я щелкаю Так, что-то я не могу разобраться Где у нас эта самая проекция И почему она не работает о, она, она, есть. А, это надо кнопку нажимать. Вот красный цвет. Вот, отображается. Только если нажимаешь кнопочку. Я сейчас я поближе к YouTube все покажу. Пока бы нам разобраться, почему я не могу установить время. Так, это будет немного проблемы. Почему я не могу установить время? Wave, Wave, почему Wave не работает? я чудо то не разобрался как что здесь э, время поменять как-то мне не нравится что еще кнопка вот это не работает wave формат почему-то у него тоже и как моды нажимаешь а ему все равно что нажимаешь не нажимаешь будильник насколько поставил, блин зачем но то что проектор работает это хорошо сейчас посмотрим как он будет насколько ярко светится так, насколько ярко он будет светить у нас на стену, допустим, вот у нас стена, не надо вообще светодключить никак, итак, смотрим, насколько у нас он хорошо, наша вот эта штука, так, итак, это сколько у нас часов, еще раз, 00. 0 или это я неправильно делаю, или вот, а, вот, вот так вот более точно видно, так 003 в общем-то но в принципе нормально даже даже вот если чуть, чуть ближе туда если вот подальше Хотя даже дальше лучше в принципе проектор даже очень мощный чем дальше тем лучше вот так даже можно то есть вообще лежит где-то он Далеко и такой, хопа, и время показывает, сколько. И можно вот так вот. Чик. чик Прикольно, конечно. <связь> Класс. Штукенция, на экран, хорошо светится в темноте. В общем-то, все очень круто. В общем, ребятки, я немного поспешу со своими выводами о том, что у меня сбракованная штука. Оказывается, надо было немного, как всегда, почитать мануальчик наш к эксплуатации. Не зря же его китайцы печатали и на русском делали. В общем да, я почитал. Оказывается, надо было чуть посильнее нажимать кнопку моды. Я так понял, кнопка Wave здесь вообще не нужна и... Разница в языках здесь тоже, в принципе, написано было на сайте, где я покупал 7 языков. Но было написано, что, ну, перечислено было 6 языков. Я думал, ну ладно, наверное, русский язык пропустили. На самом деле здесь русского языка нету. Есть английский, датский, французский, немецкий и ну, еще, еще какой-то язык. В общем, в принципе, то есть это так предельно понятно, что months это месяц, date это дата, day это день. Мун это луна, температура это температура. В принципе, я настроил, пощелкал и вот сегодняшнюю дату поставил, время. И еще выяснил, что проектор может работать от сети. То есть в комплекте шнурка никакого не было. Мне пришлось взять зарядку из-под старой Nokia. Кто, наверное, помнит, у меня был обзор, я делал на Nokia 6600. Так вот, эта зарядка от нее, в принципе, вполне подходит. То есть сейчас покажу, какой должен быть разъемчик. Очень туго вошло. Хоть бы гнездо не разломать. То есть вот. Вот такое вот у нас гнездышко. Вот таких сейчас, на ни у кого нет зарядок. Вот такая вот вам нужна зарядка. Вот. С вот такой вот дырочкой. Опять же таки, я счастливчик, ни у кого такой зарядки нету. И есть такая очень забавная функция, как э, проектор, как я уже показывал, да? Uh, так, если теперь подключите его к сети, оно будет работать... Uh, будет работать! День и ночь, то есть если подключить его к сети. Сейчас я подключу и вернусь. Итак, я выключил здесь свет, подключил его, собственно, к розетке, и что вы видите? Видите вы свечение проектора нашего. Вот тут наша дата. Где дата? Так, ну вот. Наводим. И мы видим... Нет, надо чуть-чуть повернуть. Вот. Наши... Ой! Ой, это польтит. Наше время. А, чуть перевернуто. Я забыл, что здесь это то Вот. 16.24. Чем дальше, естественно, тем лучше качество. Данного наших часов. Данных наших часов. Вот, как вы видите. То есть поставил куда-нибудь далеко. И так смотришь раз ага шестнадцать двадцать четыре все значит очень полезная мне кажется штука там где я покупал она была единственная и в принципе она стоит своих денег мне кажется тем более еще и температуру показывает и что то есть это вообще большой многофункционал за свои-то бабосики да это Софика. как я уже сказал я оставлю ссылку на ее канал в описании и да, вот... Вот, так. уже больше... Было больше. Ну да, чем дальше, София, тем качество лучше. Вот так вот можно будет записывать всякие разные видосики. Так, чик, и время такое. Смотришь? На стене прям. Ой, еще это нажал бы. Напиши в комментариях. Ух ты! А теперь как на потолок. Ну, О, на потолок не получится. Получится. Нет. В принципе, штука классная, мне понравилось. Тебе себе понравилось? Да. Это мой подарок. Да. Будем надеяться, проживет эта штукенция очень долго, эти часики. До 2054 года должны прожить. И до большего. И вот синий свет такой, холодные тона. Вот температура 26 градусов в помещении. Значит, в принципе, круто, мне нравится. А, я знаю, а на такой... этом у нас точно все. Тут я все маленький... перепроверился что можно было сделать с этой штукой. Да, это, это же как проектор, знаешь? Как проектор. Ну почему как? Это так и есть проектор. Видишь? Он чем тем дальше, тем лучше. Тем у него, видишь вот. Тем вот. так вот часики будут выглядеть. Шестнадцать двадцать пять. ой, глаза светить нельзя. Можно. Лет а, как я уже сказал, у нас Дай на этом все. Точно все, потому что я все перепроверил. Все посмотрел, что с ним можно делать. Большой многофункционал, в общем. Подписывайтесь на мой канал. Ждите следующих обзорчиков. А если ты не поставил лайк, то ты поставь лайк. И встретимся... Не знаю, короче. Всем пока. До новых выпусков видосиков. Обзорчиков разных товаров И не только обзорчиков Всяких разных других видосиков Увидимся с вами, всем пока